Работайте со мной в Телеграме или выход на новый уровень. Так называется этот видеоролик, потому что в нем я буду предлагать вам работать со мной в Телеграме на совершенно новом уровне. Здравствуйте, дорогие друзья. Многие из вас наверняка успели догадаться. С вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк. Что ж, пару дней уже готовлю этот сюжет. И вот настал тот час, чтобы выпустить его в свет. Сразу, еще не начав, хочу сказать, хочу обратиться э, к вам, мои глубоко уважаемые хейтеры, лузеры и неудачники различных мастей. А среди моей аудитории есть и такие, я знаю. Что ж, после данного видео ваши розовые пуканчики могут не выдержать и надорваться. После увиденного и услышанного ваш мозг может закипеть и вытечь через уши от негодования ко мне, которое у вас наверняка появится после этого видоса. После этого видоса, из-за того наплыва эмоций, который стрельнет прямо в ваш мозг, вы будете с таким негодованием набирать всякие нецензурные выражения, слова, и оскорбительные фразы в мой адрес на своей клавиатуре, что можете просто от силы ударов по ней сломать свою клавиатуру. И вам придется покупать новую, короче на деньги попадете. Друзья и недруги. Сейчас обращаюсь к недругам. Если вы относитесь к составу людей из вышеперечисленных, 300 раз задумайтесь, стоит ли продолжать смотреть этот видос. Потому что, как я уже сказал, может быть беда. Ну, а если вы все-таки решитесь его посмотреть, то приготовьтесь. Приготовьтесь очень сильно к тому, что у вас будет столько поводов для того, чтобы в очередной раз попытаться меня задеть, попытаться облить грязью через интернет и таким образом опять же попытаться потешить свое самолюбие. Ну вот. Это что касалось лузеров, хейтеров и неудачников. В принципе, для меня это все одно и то же. Но ну, а сейчас хочу обратиться к нормальным людям, коих в моей аудитории большинство, на что я очень надеюсь. И хочу сказать вам, друзья, данный видеоролик, как я, очень сильно, опять же, надеюсь, поможет и мне, и вам достаточно неплохо подзаработать. А кому не подзаработать, Тому поможет найти достойную работу в Польше. Так что, если вы заинтригованы после всего вышеуслышанного, устраивайтесь поудобнее. И я начинаю. Поехали! Что ж, сразу хочу перейти к сути моего предложения. К людям нормальным, адекватным, целеустремленным, уверенным в себе ну и так далее то есть к нормальным людям будет направлено это предложение о совместной работе хочу опять же повториться для тех кто возможно еще не в курсе что я сейчас работаю координатором в агентстве в польском агентстве по трудоустройству группа прогресс я необычный координатор таких на такой должности как я в этом агентстве еще пять человек во всей польше а это агентство огромное поверьте очень много филиалов так вот, такого рода координаторам, как я, присылают со всех филиалов, со всего поморского воеводства и даже с Белостока, присылают различные вакансии. Очень большая база работ. И, собственно, моя задача заключается в том, что рекламировать эти вакансии и набирать людей на работу. Я с людей за это ничего не беру. Мне за каждого человека платит агентство. Здесь я работаю недолго. Требуют от меня людей очень много, как минимум 40 человек в месяц нужно трудоустроить, чтобы я остался на этой работе. Пока у меня есть возможность и доступ к, таким, к такому большому количеству работ, вакансий, я хочу предложить работу многим из вас, ну и тем, кто не захочет сотрудничать со мной в этом плане, просто предложить очень хороший способ взаимодействия и обмена информацией значит В чем это заключается? Многие еще не слышали, как оказалось, о такой фишке, о новом мессенджере, как Телеграм. По мнению многих специалистов, Телеграм через какое-то время может вытеснить такие акулы-гиганты обмена средств массовой информации как Facebook, Контакт и Одноклассники. То есть многие действительно считают, что со временем Telegram вытеснит даже их с рынка обмена информацией. Viber и WhatsApp. Это слегка иное. По Viber и WhatsApp мы можем созваниваться. Что же касается Telegram, это офигенный способ обмена информацией в том плане, что с помощью Telegram мы можем обмениваться как сообщениями текстовыми, так и сообщениями в видеоформате, аудиоформате. То есть любого рода сообщениями, причем очень быстро. Это на сегодняшний момент самый быстрый способ обмена информацией, вообще придуманный человечеством. Так считают многие специалисты, и это уже многими специалистами доказано. Почему так? К примеру, возьмем имейл-рассылку. Email Имейл-рассылка email на многих телефонах тянет очень хреново. Телеграм же, в свою очередь, наоборот тянет очень и очень неплохо, даже на старых телефонах, вот таких как мой кирпич, э, все равно работает, буквально летает. По сравнению, допустим, мне зайти надо, если в почтовый ящик на мейле это нужно, не знаю, 10 минут ждать. В телеграмма захожу в течение полуминуты и все класс. Второе, также там работают и видео. С такой же скоростью передачи происходит и видеороликов, ну и всего остального, и С Телеграмом можно связать все свои гаджеты, будь то один телефон, будь то второй телефон, будь то ноутбук. И, то есть, если в Телеграме к вам приходит какое-то сообщение, на всех трех гаджетах это моментально отображается, то есть информация доходит до вас моментально с помощью Телеграма. Плюс, как утверждают разработчики, Telegram невозможно взломать. Ну, конечно, со временем придумывают все, что угодно. И научатся взламывать все, что угодно. Считается, что в Телеграме на данный момент самая надежная в мире защита в плане хранения информации, в плане передачи информации. То есть, ваши приватные смс, скорее всего, Никто не увидит, <свят> если это для кого-то важно. Но к чему я веду э, весь этот разговор и все это пояснение по поводу Телеграма? Дело в том, что ко мне в голову пришла, на мой взгляд, очень неплохая идея о том, как я с вами могу взаимодействовать посредством Телеграмма в плане э, работ, в плане вакансий в Польше, ну и в плане заработка денег для тех, кто заинтересуется в моем дальнейшем предложении. В общем, я предлагаю следующее. Когда появляется какая-то вакансия, я буду выкладывать ее на своем канале в Телеграме. Я уже создал канал. Я буду выкладывать ее как в видеоформате там. Ясно, что это будет и на Ютубе, будет и в Телеграме в видеоформате. Также там будет в письменном формате с моими ссылками. Так как и в группах ВКонтакте и в Одноклассниках. То есть полное описание и ссылками там, на YouTube, на Контакт, на Одноклассники, на другие видео, пояснительные к данной вакансии. И, что самое интересное, там будет данная, каждая вакансия написана просто без всяких ссылок. Такая чистая, как я ее составляю, когда беру э, с тех обрывков информации, которая мне приходит от польских работодателей. Я все это перевожу, составляю. И буду ее туда отправлять еще без всяких ссылок и информации обо мне. Для чего это буду делать, сейчас объясню. Делать я это буду для того, чтобы те из вас, кто обладает какими-то информационными ресурсами, э, либо лицензией, на отправку людей на работу в Польшу, так скажем. Либо просто желанием поработать со мной в том плане, что вы будете распространять мои вакансии, которые будете получать посредством моего канала в Телеграме. Так вот, вы будете их рекламировать дальше и таким образом доносить людям, своим там друзьям, знакомым или просто кому угодно, людям, которые заинтересованы в работе в Польше, вы будете доносить информацию об этих работах и обо мне. О человеке, через которого они смогут устроиться на данную работу без всяких проблем, без обмана и кидалова, потому что со своей стороны я гарантирую именно это. Еще раз напомню, с этих людей я не возьму ни копейки. Что там возьмете с них вы, мне это не интересно. может кто-то любит заниматься благотворительностью, пожалуйста, или просто помочь друзьям посоветовать работу. Других просто заинтересует самих та вакансия, которую они опять же увидят в Телеграме. Ну а третье захотят на этом подзаработать таким вот путем, я знаю, что на Украине так многие зарабатывают и по-моему это весьма неплохой способ вы будете брать с людей деньги, не за просто так и поверьте, это очень нелегкий труд, на самом деле реклама распространения всех вакансий с вас будет требоваться донести до человека информацию и прокоординировать его уезд в Польшу, если надо. В Польше уже перехватываю его я, Выдаюсь ему мой номер, он созванился со мной в Польше и уже здесь я его координирую его доезд до работы или до агентства, где нужно будет регистрироваться на данную работу. Ну то есть, кусок вашей работы тоже будет весьма существенным. И вот именно за это я предлагаю вам брать с этих людей какую-то сумму, как хотите, там выбирайте для себя эти суммы. Я думаю, ни для кого не секрет, какие они могут быть. Не знаю, как там сейчас в Беларуси, занимается ли кто-то чем-то подобное. Но в Украине это, я знаю точно, развернуто на широкую ногу, скажем так. Советую подписываться на мой Телеграм-канал всем да и тем, кто заинтересован просто в работе там, в Польше, не знаю, на каком-то заводе, там, на стройке, либо сварщиком, э, потому что все самые актуальные вакансии я буду выкладывать там и в Телеграм-канале будут только актуальные вакансии, э, устаревшие сразу буду удалять, в отличие от групп. Тем самым это будет очень сильно повышать ваш шанс успеть устроиться на данную работу, потому что работы и вакансии от группы прогресс разбирают, как правило, очень быстро. Очень быстро свободные места заканчиваются, как показала практика. Но с помощью Телеграма вы сможете узнавать об этих работах первым, как говорится, моментально и моментально среагировать на сообщения об этой работе, собственно. Ну вот, как бы такие предложения у меня к вам, друзья. Начинайте писать активно в комментариях под этим видео, в комментариях также в группах. И желательно это все писать вообще в Телеграме, зарегистрироваться. Пишите свои вопросы, может быть предложения касаемое всего услышанного. Все рассмотрю, все обсужу, сразу хочу опять хейтеров предупредить, если будут матные выражения, там оскорбления, опять же матного характера, будете моментально баниться. Всем же людям серьезным, э, целеустремленным, хочу повторить, адресовано вот это. Работайте со мной в Телеграме. В общем, в Телеграме также будут видосы, которых вы не найдете в свободном доступе на Ютубе. Это и видосы пояснительные еще по поводу нашей работы, Все вопросы, связанные с работой, опять же, кто заинтересовался, задавайте. Еще раз хочу повториться. В Телеграме ссылка будет уже есть и в шапке канала, и будет сейчас под каждым видео ссылка на канал в Телеграме. Заходите, подписывайтесь, регистра... зарегистрироваться в Телеграме проще простого. Уже появились, как я обещал, вакансии для специалистов. Вот уже нужны и сварщики. Скоро я выложу эти работы, потому что сегодня только ко мне пришла от них информация. Эти вакансии появятся и в Телеграме. Там вы самыми первыми о них узнаете, потому что именно в Телеграме я буду в первую очередь выкладывать все вакансии, а потом уже буду выкладывать их в группах ВКонтакте и в Одноклассниках. Ну и соответственно на Ютубе буду выкладывать видео уже потом, но в первую очередь эти видосы будут появляться опять же на канале в Телеграме. Опять же, почему я не упоминаю сейчас Facebook, потому что Facebook полностью забанил меня, может быть навсегда, может быть временно, суть в том, что ни с одного прибора я не могу войти в Facebook, ни с компьютера, не могу не зарегистрировать новый аккаунт, ни с телефона, ни откуда, и это потому что я давал слишком много рекламы, Facebook сейчас... Больше хочет стать платформой социальной, то есть для знакомства людей, но для, не для рекламы, и поэтому в принципе не выгодно мне и так и так на Фейсбуке было бы находиться, потому что я, я сейчас отдаю все большинство своих сил на рекламу вакансий и на донос информации об этих вакансиях до вас, а на Фейсбуке это стало практически невозможно для меня, поэтому сейчас будет Контакт, Одноклассники, Телеграм и Ютуб. Ну, и на флагме я также выкладываю м, актуальные работы. Значит, м, что касается, опять же, Телеграма. Вот, примерно хочу показать вам, как это приложение будет действовать на э, вашем телефоне, смартфоне. Вот, я в Телеграме сейчас. Вот все вакансии, которые будут выложены. Вот, это вакансии вы видите сейчас. Без э, моих ссылок, без моей информации, которую вы сможете скопировать и потом дать там в свои какие-либо группы, опять же в Фейсбуке, ВКонтакте, либо в Одноклассниках, у кого есть, для того, чтобы распространить дальше и донести информацию о них другим людям. И ну также тут будут и видосы на тему трудоустройства письменное описание вакансий со ссылками и с моими контактными данными это для тех людей кто заинтересован просто в работе в Польше такой как там строитель, сварщик, токарь, слесарь не знаю или просто разнорабочий или грузчик ну и так далее список можно перечислять очень долго вот для вас будет описание со ссылками и с моими контактами ну и с видюхами суть остается одна этого всего суть в том, что через Telegram вы гораздо быстрее будете получать информацию, чем через любые другие средства доставки данной информации придуманные на данный момент ну что ж, друзья, буду закругляться если вам понравилось это видео, ставьте под ним лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Также, все из вас, кто заинтересован в жизни и заработке за границей, а в частности в Польше, обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что впереди нас еще ждет много чего интересного. Всех же остальных, кого я надеюсь заинтересовал всем вышесказанным, я жду в Телеграме, жду ваших сообщений и подписок. Ну а на этом у меня все, с вами был канал Work and Life, я его ведущий Антон Белюк, до скорых встреч, друзья, пока.